Uh -huh. так, всем здравствуйте. Uh, Презентуем дипломную работу менеджер по внутренним коммуникациям. Сначала несколько слов о нашей компании. Это семейная клиника Медис. Мы расположены в городе Иваново. Основана компания в 1998 году. Uh, в этом году нам исполняется 25 лет. Очень такая солидная дата. Uh, на фотографии, как мы выглядим, это один филиал, все в одном здании. Так, клиника в настоящий момент оказывает медицинские услуги. Также у нас открылся круглосочный травку и работает биокафе. Сотрудников у нас около 200. Это самая крупная клиника в Иваново. Много очень совместителей, то есть люди работают не только у нас, но и в других клиниках. Также в последнее время очень много новичков. То есть за 22 год только 40 человек новых к нам пришло. Еще какие особенности? Да, ну, довольно большая текучка кадров. Менеджерские кадры выращиваются внутри компании, то есть вообще новые менеджеры на работу не принимаются. Это исключительно те люди, которые получают опыт внутри компании. Какой стоит вызов перед нашей клиникой? Да, у нас генеральный директор является таким драйвером изменений, и нацелены мы на открытие стационара. Проект уже в работе, идет ремонт операционных. Но пока у нас здесь и клиентов мало, и большая сложность в привлечении сотрудников, и также те сотрудники, которые уже работают в клинике, они не понимают, зачем это, и они очень боятся изменений. Соответственно, проблемы, да, какие три блока проблем. Первый, то, что я уже отметила, это большое количество новичков и совместителей, которые не вовлечены в жизнь компании корпоративную, они никого там не знают, кроме непосредственного руководителя. Далее, следующая проблема, это у нас есть врачебный персонал и как и все остальные, это да, не лечебный персонал. Так вот, врачи считают себя самыми главными, ну, в принципе, они в каком-то плане и правы, но есть просто явное неуважение сотрудникам других отделов, и от этого страдает эффективность тех проектов, где требуется слаженная работа и врачей, и менеджеров. Третья проблема – про стационар. За то, что в нашем информационном поле очень мало информации про стационар, я подозреваю, что большая часть сотрудников даже не знает, что он существует вообще, потому что это немножко другое крыло здания. И люди не понимают, зачем нам это нужно, да, какие перспективы. Больше страхов. В своем годовом плане работы я определила цель проекта. Сплоченность сотрудников разных отделов для перехода клиники на новый уровень. Амбулаторное отделение плюс стационар. И три задачи, они соответствуют трем проблемам обозначенным. Первая задача – вовлечение новых сотрудников в корпоративную жизнь клиники. Ну, можно и совместителей. А второе. Знакомство сотрудников разных отделов между собой. Причем не только знакомство, но важно, чтобы они понимали ценность работы каждого. Да, зачем? Потому что врачи понимают, зачем нужны все остальные. например. И третья задача. Создание позитивного образа развития стационара в информационном поле компании. Целевые аудитории. Я начала здесь с так называемых «звездных врачей», то да, с большим опытом работы. Они давно работают, соответственно, у них очень завышенные требования вообще ко всему. да, Они обычно дают какую-то негативную обратную связь после мероприятий, их там все не устраивают, им ничего не нравится, они могут обижаться там друг на друга. В общем, это такая очень, на самом деле, сложная категория. В то же время это те люди, которые наибольшую прибыль носят компании, и, конечно, с ними мы должны прежде всего, работать. Каналы, я не буду, наверное, зачитывать вот подробно да, описание целевой аудитории. Я остановлюсь на каналах коммуникации. На самом деле список каналов, он будет примерно одинаковый на каждом слайде, поэтому я здесь опишу. Основным каналом, ну, практически для всех целевых аудиторий, являются собрания отделов, потому что они регулярные, на них присутствует большинство персонала, и любые, любую там информацию, которую необходимо донести, это можно сделать именно на общем, точнее, на собрании отдела. Какие еще каналы существуют в клинике? На самом деле их довольно много. Информационные доски в холле. Имейл-рассылка. У нас есть корпоративный журнал, группа ВКонтакте. Также наше руководство открыто для встреч, и также можно им просто позвонить, да, как бы они открыты для общения общие собрания проходят всего четыре раза в год, да, где присутствуют уже uh, все сотрудники, кроме приглашаются, да, все сотрудники. Также мы проводим корпоративные мероприятия один-два раза в год, uh, проходят корпоративное обучение и раз в год все сотрудники проходят аттестацию. Ну, вот надо отметить, что корпоративный журнал и группа ВКонтакте – это те каналы, которые также работают и на клиентов. То есть клиенты также читают вот журналы и также смотрят группу, поэтому в этом вот небольшая такая особенность. Да? Следующую целевую аудиторию я выбрала молодых врачей, медсестры, новички в штате, совместители. То есть это врачи, но с ним немножко легче работать. Вот, но именно их вот и нужно знакомить с культурой компании, да, посвящать в наши какие-то моменты. Да? Так. То есть это более молодые люди, да? И опыта в компании у них, конечно, меньше. Следующая отдельная субкультура в нашей клинике – это администраторы, кассиры, сотрудники кафе, которые непосредственно контактируют с клиентом и взаимодействуют с обчебным персоналом. Поэтому также важна слаженная работа их и врачей. Для них также основным каналом является собрание отдела и те же самые у нас будут здесь дополнительные каналы. Идем дальше. Есть отделы персонал, бухгалтерия, маркетинг. Да, это люди, которые, в принципе, всех знают, общаются со всеми другими отделами и сотрудниками. Коммуникации с ними довольно удобные, потому что каждый из этих отделов занимает один кабинет. В принципе, просто подойти к ним и донести любую информацию – это, наверное, самый удобный вариант. Поэтому здесь я написала личная встреча. Также в каждом из этих отделов есть рабочая группа в Айберем. Да, где они обсуждают свои вопросы, и туда можно также вбрасывать какую-то информацию. Отдельно я отметила айтишников, потому что для нас компания, где сплошные гуманитарии, да, айтишники – это какие-то ну, непонятные мужчины, непонятно, что они делают, на каком языке они говорят, с, ним, с ними сложно довольно контактировать, но тем не менее. Все, опять же, с ними взаимодействуют, потому что постоянно всем кому-то нужна техническая помощь. Это, естественно, мужчины, довольно молодые. У них свои информационные предпочтения, поэтому немножко а, своей специфика да, во взаимодействии с ними. Так, идем дальше. Руководители отделов и директор. Да, и люди, которые являются источником наиболее важных коммуникаций через свои выступления, на собраниях, через личный прием. Это люди с очень высокими квалификациями, курсами повышения квалификации, да, MBA у многих, кандидаты на У нас вообще все руководство – это женщины. Да. особенность нашей организации. У нас женщины преобладают, у нас вот только айтишники, и несколько врачей, мужчины. Так. Руководители также имеют рабочую группу в Viber и еженедельно встречаются на собрании. Отдельно выделила хозяйственный отдел. Ну, здесь в чем сложность скорее наша, это в том, что мы не совсем понимаем, нужно ли их вовлекать в корпоративную жизнь, в какие-то наши мероприятия, активности. Например, сейчас мы организуем корпоратив, и там записались охранники, уже есть недовольные, то есть зачем нам охранники. Так, я ничего не нажимала. Сейчас я провестаю назад. Так, идем дальше. Переходим к, актив, к активностям. Активности разбиты на три блока. Также каждый блок соответствует одной нашей задаче. Так, первая задача была – это вовлечение новых сотрудников. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю разработать приветственный видеобуклет для новичков. Добро пожаловать в команду где бы мы отразили наши а, миссии, ценности, обзор а, направления, которые есть в клинике и большую экскурсию по клинике. И этот видеобуклет мы бы включили в такое вот приветственное письмо для рассылки новичкам. И также там бы были ссылки на группу ВКонтакте, ссылка на сайт, ссылка на программу лояльности, контакты для обратной связи. То есть вот пока этого у нас не делается. Следующий момент. Важно стандартизировать вручение подарков новичкам, потому что сейчас подарок дарится каким образом? Вот какие там остались подарки от каких-то праздников, и вот новичкам мы их дарим. Я считаю, это в корне неправильно. это Должна быть брендовая подарочная продукция, чтобы человек сразу чувствовал себя в команде, пускай даже если это просто будет чашка с логотипом. Вот. И он должен быть стандартизирован, да, чтобы не было такого, что один получил одно что-то, другое а другой получил другое. Также хочется придумать обряд посвящения новичку или какое-то такое тоже небольшое мероприятие для новичков, чтобы их включать в команду. Сейчас это делается на общем новогоднем собрании. В принципе, эту традицию можно продолжить. То есть и вручать подарки там, и посвящать их. Может ну, быть, подумать и какой-то другой инфоповод под эту тему. Следующие активности, они еще связаны с 25-летием, но они также и... Имеют свои цель вовлечения новых сотрудников да, и знакомства их с клиникой. Первый наш проект, который мы думаем реализовывать, это небольшой музейный стенд про медис, который будет называться История роста. Вот тут я указала да, небольшие данные, что начинали мы с трех лечебных кабинетов и выросли до вот таких вот уже масштабов, да, самая крупная клиника в Иваново. И, конечно, хочется это показать и гордиться этим потому что, действительно, это, ну, я считаю, это здорово. Второй проект – выпуск сборника статей про Медис. Тоже раньше такого мы не делали. Мы хотим пригласить, выступить авторами сотрудников клиники, которые у нас давно работают, и написать некоторые статьи, воспоминания про историю Медиса, чтобы там были также наши ценности отражены, наши направления там прозвучали. Соответственно, тоже эту книжку и новые сотрудники либо в подарок будут получать, да, либо просто могут с ней ознакомиться. Второй блок активности относится к знакомству сотрудников разных отделов между собой. Да, для этого мы проводим традиционный корпоратив, в этом году он юбилейный. Он ä, посвящен теме он такой, музыкальной, и ключевая метафа наша нашей творческой это то, что сотрудники, как музыканты оркестра, каждый в нем важен. На корпоративе мы сделаем презентацию отделов. Мы покажем путь клиента. И, соответственно, ценность разных да, сотрудников в том, чтобы клиент был доволен. Будем награждать сотрудников разных профессий да, за 10 лет работы. Далее в этом блоке летний выезд на тимбилдинг. У нас уже один раз мы сделали. Вот здесь афиша – это про прошлогодняя. Опыт. Очень новый для нас, он, в принципе, понравился, поэтому мы планируем это продолжать. И, возможно, в перспективе вообще отказываться от корпоратива в сторону вот таких вот выездных мероприятий именно на сплочение. Так, далее, тренинги по командной работе, ведению проектов будем продолжать. Они как бы есть и сейчас. Далее, что еще помогает знакомить сотрудников, это интервью с сотрудниками в корпоративном журнале. И объявление на инфодоске про новых людей в команде. Здесь фотографии нашей реальной инфодоски. И как бы в плане тоже помечено, что это нужно точно переделывать. Какой-то совсем другой должен быть формат, может быть, больше, с отделами. Потому что сейчас это, ну, это просто ужас для меня. Тем более я визуал. То есть над этим будем работать в будущем году. Третий у нас блок про стационар. Здесь мне хочется начать с общего собрания по итогам года и планам развития в январе. Такое собрание происходит каждый раз, и там директор носит какие-то основные идеи про стратегию развития. И вот здесь я бы предложила ему выступить с именно речью про стратегию развития клиники и перспективе развития именно стационара. Также уже можно будет сделать презентацию итогов работы благотворительного фонда. Что это такое? Есть благотворительная программа в МИДИСЕ, и на деньги этого флота делаются операции. Операции делаются уже в отделе стационара, но, как правило, это операции, которые не требуют долгого там, пребывания в стационаре, да, может быть, там, буквально день, но все же это уже движение в ту сторону. И уже к, к январю уже будет довольно много кейсов, которые можно будет презентовать. Также, как еще можем освещать развитие стационара. Да? Это публикации в группе ВКонтакте, статьи в корпоративном журнале. И также мне хочется сделать отдельный раздел на импудоске «Новости стационара». А все активности у нас в клинике реализуются ну, вот примерно по одинаковому плану. Да? Мы начинаем с постановки цели. А далее определяется целевая аудитория, кто... Ну, как бы на кого она нацелена, да? Далее. Концепция у нас разрабатывается на собрании руководителей. Вот те собрания, которые проходят раз в неделю, именно там концепции любого проекта согласуются с советом руководителей. Далее составляется ТЗ. Далее идет работа с подрядчиками-исполнителями. Отчет о ходе работ публикуются в группе Viber. Вайбере. То есть мы либо создаем отдельную группу в Вайбере под каждый проект, либо мы используем уже те группы, которые там а, есть. И оцениваются результаты. В команде проекта, я себя здесь назвала менеджер по внутренним коммуникациям, конечно, такой должности у нас в клинике нет, и никто даже не знает, что там внутренние коммуникации точно. Но вот благодаря этому курсу я для себя определила, то, в принципе это то, чем я занимаюсь на самом деле. Просто мне еще дают какие-то другие задачи, которые являются, наверное, внешними коммуникациями с клиентами. И Наверное, мне нужно ставить какие-то рамки. А, то есть что конкретно я делаю? То есть, как правило, на мне это разработка ТЗ, это контроль исполнения, оценка результата и отчет о работе. Далее, руководители отделов, как я сказала, на этапе разработки концепции подключаются. Отдел маркетинга из четырех человек работает с подрядчиками, с типографией, ну, или там ищет подрядчик. Все этот блок работ выполняет. Отдел персонала отвечает email рассылка, объявление на инфодоску и взаимодействие личное с сотрудником. Запланированные итоги. Есть также они по блокам, да, соответствующие задач, то есть это итоги по первой задаче. Сотрудники чувствуют себя частью команды МИДИСа, знают основную информацию да, про историю, про наш путь, имеют знакомых внутри клиники, подписаны на группу ВКонтакте получают рассылку на входе, знают, к кому обратиться со своими запросами. А как можем проверить? У нас прозвучок сотрудников, как я знаю, вообще никогда не проводилось. Я бы эту практику вела, а, например, таким образом, что э, новый сотрудник он год отработал, и мы можем уже его опросить ну, год или полгода. Да, задать определенные вопросы. Да, что он там знает про меня, с какими каналами коммуникации он пользуется какая атмосфера, то есть насколько ему комфортно в коллективе, насколько доступна обратная связь. А по поводу группы ВКонтакте, можно проверить, да, сколько человек подписались на группу ВКонтакте, кто конкретно из сотрудников подписан или нет. По второй задаче там у нас в итоге. А, сотрудники знают, какие есть отделы в клинике, зачем они нужны. У них есть опыт взаимодействия с коллегами в рамках тимбилдингов, конкурсов, обучения. Большинство посещает корпоративные мероприятия и собрания. Здесь что мы можем измерить? Можем посчитать количество человек, да, посетивших мероприятия обучения. Ну и важно процент. Да, сколько, какой процент от общего количества их посетителей. И сравнить с прошлыми данными, они у нас а, сохраняются. Далее мы всегда собираем фидбэк от сотрудников по итогам мероприятий. И как бы будем это делать в дальнейшем. А по поводу последней задачи, нам важно, чтобы сотрудники знали про выход клиники на новый уровень и работу стационара, и чтобы они охотнее вовлекались в какие-то задачи, которые связаны со стационаром, с этим направлением. Здесь можно будет взять обратную связь у генерального директора. Насколько как бы, охотно да, и насколько быстро реагируют сотрудники на Потому Просто сейчас они просто саботируют сроки, это совершенно осознанно делается. Еще здесь не отметила, как тоже способ оценки, наблюдение за ходом общих собраний. Потому что сейчас, когда проводятся общее собрание, это просто видно, насколько, например, врачи уважают там, других а, спикеров. И если это мы сможем хоть как-то немножко заменить, то это это будет чувствоваться, это можно будет отследить просто наблюдая за ходом собрания.